всем привет, привет привет и вы на канале я Оля меня зовут Ирина а мне Оля и сегодня нам прислали слаймы от компании Микукса давно хотели мы их заказать вот я решилась заказали вот таких вот два маленьких слайма и один старый да вот здесь вот с шариками пенопласта и блесками а этот такой просто розовый и этот как мы понимаем снежный лизун двухцветный и сейчас мы с Олечкой по порядку откроем данные слаймики и расскажем вам, хорошие они или нет, понравились нам, и как они пахнут. Нам, Солечка, очень интересно, да, Оль? Угу. Давай начнем с маленьких сначала, потом Есть. откроем большой. У -у -у -у. Ну вместе, большой. давай откроем. Нет, Оль говорит, давайте откроем большой. Давай я тебе помогу. Тогда <свист> эти сюда вот так поставим, пускай стоят. Вот. Ого. Это вот такой, как это... Ну доставай, потрогай. Yeah. Пахнет вкусно. Понюхай. Пахнет какими-то конфетами. Mm, люблю конфетки. Mm, yeah, yeah, yeah. mm. Каким-то детством пахнет, <laughs> да, мам? Ого. Oh. <laughs> mm. Такой лизунчик. Mm. Ну трогай, не бойся. Смотри, как он здорово хрустит, только. Прикольный слайм, разноцветный. Да, белый, и и синий. Ой, смотри. Классный какой слайм, ребята. Смотрите, какой шарик. Бум. Да? <губление> <губление> Классно пахнет, ну сразу конечно размешался, прикольный слайм. <губление> Давай еще раз так не делаю. Ну ты-то его помни, чего ты боишься Оль, маленький сейчас попробуем растянуть. Еще раз пробуем растянуть. Ого. Класс. Запах такой классный. Не сдувается? Давай еще подуй вместе. Уай, здорово, здорово, давай. Ага, такой. Красивые, мягенькие, зато красивенькие и вкусно пахнет. Давай третий раз. Еще раз сделаем, потом откроем другие. Давай. Да. Классно. Давай еще так растянем, Будет пузырь опять. Ой, ребятся, сейчас. Надо его маленечко помять, наверное, чтобы он лучше стал. А и так хрустит. Как подушка. Сейчас, давай. Рвется, рвется, рвется, Ну Получилось, потому что начал рваться. Сейчас еще раз. Сейчас немного его еще раз. так. как грустит он. Ну, это сыр, и вообще такой красивый. Сейчас, ну, что-то рвется, не хочет. Сейчас мы опять попробуем сделать пузырь. О, пузырь. Маленький. Ну там дырочка. Ну ладно. В общем прикольный очень слайд. Давайте еще раз попробуем. Да, мам? Нет, давай следующий открывать. Сейчас мы его в банку давай положим. Ой! За. Ой. Муртур лизун обкакался. Муртур лизун обкакался. Микукса. Так, Коль. Вот. Ты будешь свой розовый. М -м -м. Чем пахнет? Не, подожди пока. Я... Там, по-моему, они пахнут совершенно одинаково, да? Так какой-то конфеткой. Это... Да, конфетками. Лизунчик. Лизунчик. С блесками. Маленький. Смелее, Ну что, будем он... делать из него пузырь? Ой, он порвался. Давайте еще. Надо помять его. Он тоже хрустит, маленький, да? С блестками. Нам да. да, такой тоже... Коль, смотри. Давай Смотрите. пузырь! Смотрите! Думайся. Давай, собирай, смелее. Такой да? новый, новый такой, ну, ну, стол ну у нас, да, мам? Сейчас еще разочек попробуем. Да. Сосиску. Кидай! Не получилось у нас. Пузырики, они разные. Они могут тестировать. Ты тоже очень прикольненький, маленький. Они бывают из лизунов и мыльные пузыри. Получилось! <связывая> а, <связывая> все, нету пузыря, улетел пузырь у нас, у нас есть что-то такой еще. Вот. В общем, тоже прикольненький розовый, да, Оль? Да. Какие блесточки здесь. Ну, еще у нас есть такой. Да. Берем его в баночку, да? Да, чтобы он не засунул. Сейчас я эту самую открою. Ну покажи, ребятка. Ой, аккуратно. Покажи. О, вот он какой. Со шариками и блестками. Достаем? Да, достаем. А! Такой мягенький, наверное. Тоже такой хуже. Ну какой, смотри, разноцветный. Да. Такой красивенький, да, мама? И <связать> тоже смотри. И шариками, ну, еще с блесткой такой красивый. Да-да. Он даже падает. От этих штучек очень тяжелый. И плывет. будет. Давай, пузырь! Пузырь! У нас получилась какая-то птица, смотри. Ого! Ого! а а лезу Я всё в Давай, ладошку поднимем. Точно так же пахнет, как и эти два, одинаковый совершенно запах, какой-то карамель или шампунь. Давай еще вот позовем. Давай еще позовем. Сейчас попробую растянуть. Это было здорово. Да. Ну, ладно, ты не испачкалась. Потом берем. Ничего страшного. Ой, слиплось все. Наверное, мама тоже слипнет туда. Да, мам. Очень сильно, правда, пахнут. Можно было бы сделать поменьше, чтобы не так пахли. Сейчас никак. Оль. Ну, сделаем, Смотри, как простит. Угу. Ну, Сейчас попробуем. Смог растянет. Может. Так что, ребята, подписывайтесь на наш канал, чтобы и... мы еще делали обзоры на различные слаймы Инстаграма. Да, и мы вот. еще снимем Я вас вижу. Мы будем заказывать разные слаймы в Инстаграме и показывать их вам. И также еще делать различные рецепты, также вам все показывать. Нам самим это очень нравится. И мы решили для вас снимать такие видео. Как это не получается? О, ну последний давай Последний раз. Давай, Оля, говори. Давай, давай, давай, рассянь. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Фу. Нет, не зуба. Ну, Если, да. ребята, вам понравилось наше видео и хотите еще подобные видео, обязательно ставьте нам лайк. Да, Оль? Да. А сегодня всем огромное спасибо за просмотр. И увидимся в следующем видео. Всем пока!